Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о девятой главе капитала Карла Маркса. 9 главой Маркс завершает третий раздел первого тома капитала. Раздел, посвященный производству абсолютной прибавочной стоимости. И предметом изучения его в данной главе является такое понятие, как масса прибавочной стоимости. В предыдущих выпусках мы с вами поговорили о понятии нормы прибавочной стоимости напомню что норма прибавочной стоимости вычисляется как собственно прибавочная стоимость деленная на переменный капитал ли и соответствующему понятию является также степень эксплуатации которая вычисляется как собственно прибавочный труд деленный на необходимый труд но остается вопрос а как же посчитать ту массу прибавочной стоимости которая в производстве капиталистическом так или иначе создается. И для этого, то, чтобы анализа этой самой массы прибавочной стоимости, Маркс предлагает нам три закона, которые выражают ее сущность, расчет и функционирование. И первым законом, выражающим сущность массы прибавочной стоимости, является формула. Формула это выглядит вот так. Да, я понимаю, выглядит страшно. Но на самом деле ничего сложного здесь нет. Давайте разберемся. Итак, в этой формуле m большое это масса прибавочной стоимости. И формула это показывает, что эту самую массу прибавочной стоимости можно вычислить двумя способами. Первый. Это m малое деленное на v малое умножить на v большое. m малое здесь это прибавочная стоимость, которая извлекается из труда отдельного рабочего. v малое. Это переменный капитал, который воплощается в заработной плате того или иного рабочего. Таким образом, m малое на v малое – это не что иное, как рассмотренная нами ранее норма прибавочной стоимости. Ну а v большое, таким образом, это вся совокупность переменного капитала, которая затрачивается Капиталистам в данном производстве. Итак, масса прибавочной стоимости, которая вырабатывается в том или ином процессе производства, рассчитывается очень просто. Мы берем норму прибавочной стоимости и умножаем ее на всю совокупность авансированного переменного капитала. Заметим, что постоянный капитал в формулу не входит, так как постоянный капитал не задействуется в производстве прибавочной стоимости, как мы с вами выяснили ранее. Второй же способ посчитать М большое, то есть массу прибавочной стоимости, тоже довольно просто. Здесь мы видим К умноженное на А малая черточка, деленное на А малое умножить на n малое. К это стоимость рабочей силы. То есть та совокупность общественно необходимого труда, которая необходима для воспроизводства этой самой рабочей силы. Это как раз то, что в виде эквивалента получает рабочий в виде зарплаты. А малая черточка – это прибавочный труд. А малая просто – это у нас необходимый труд. Таким образом, а малая черточка деленная на а малая – это не что иное, как степень эксплуатации. Ну а n – это банальное количество рабочих. Итак, мы получаем стоимость рабочей силы, умноженная на степень эксплуатации, умноженная на количество рабочих, опять же, дает нам массу прибавочной стоимости. Ну вот, рассмотрим на примере. Скажем, есть у нас рабочий, он работает 12 часов в день. Первые 6 часов своего рабочего времени он восстанавливает стоимость рабочей силы, которая необходима для воспроизводства его собственного существования. Еще 6 часов он работает сверх этого. То есть это прибавочный труд, это то что он, время, когда он работает на капиталиста. И то, что капиталист себе в результате его труда присваивает. Таким образом, возьмем, скажем, первую формулу. Да? да, и теперь допустим, что у нас 6, за 6 часов рабочий, скажем, создает товара на 1 доллар. Вот такой у нас малопроизводительный труд. И вот первая формула. Да? Мы имеем норму прибавочной стоимости, умноженную весь, всю совокупность авансированного переменного капитала. Итак, допустим, рабочий создает в день... Соответственно 2 доллара, 1 доллар ему выплачивается позже в виде зарплаты, а 1 доллар это прибавочная стоимость. 1 на 1 получаем 100%. 100%. И вот допустим теперь, что у нас капиталист затрачивает в день на производство 1000 долларов переменного капитала. За что он нанимает, кстати, 1000 рабочих по условиям нашей задачи. Таким образом, 1000 долларов умножаем на норму. Прибавочной стоимости 100% получаем 1000 долларов. Итак, в данном случае, собственно, масса прибавочной стоимости, которая была произведена, равна 1000 долларов. Возьмем вторую формулу. Вот у нас к Это стоимость рабочей силы. По нашим условиям мы допустили, что она равна 1 доллару. Ну а а малая, черточка на а малая, то есть степень эксплуатации... Высчитывается тоже просто. Вот у нас 6 часов рабочий работает на себя и 6 часов не на себя, а на капиталиста. И мы получаем опять же 6 на 6 100%. Но теперь у нас скажем, капиталист э, нанимает 100, 1000 рабочих. Да, и мы получаем 1 доллар умножить на 100% умножить на 1000. Те же самые 1000 долларов прибавочной стоимости. Таким образом собственно, и рассчитывается масса прибавочной стоимости согласно данной формуле. Как было сказано, эта формула это первый закон, который регулирует э, про, ну, просчет и функционирование этой самой массы прибавочной стоимости. Второй закон непосредственно вытекает из первого. И его легко заметить, просто посмотреть на эту формулу. И состоит он в том, что если у нас, например, сокращается количество переменного капитала, то это сокращение можно компенсировать за счет увеличения... Нормы прибавочной стоимости, то есть, что то же самое, степень эксплуатации. И при этом масса привавочной стоимости не изменится. То есть, например, наш капиталист может в какой-то ситуации затратить меньше капитала переменного на производство, но просто-напросто поднять степень эксплуатации и заставить рабочего банально работать больше. И масса останется той же самой. Кстати, работает это и в обратную сторону. да, То есть, например, если у нас, скажем, рабочие в силу классовой борьбы добились того, чтобы степень эксплуатации снизилась, то свою массу прибавочной стоимости капиталист может обеспечить, просто наняв большее количество рабочих, то есть увеличив количество переменного капитала. Кстати, в реальной жизни и первый, и второй случай постоянно встречается. Так, например... Когда у нас есть безработица, то наш капиталист может легко нанять меньше рабочих, но заставить их работать больше. Тем самым поднимает степень эксплуатации, то есть норму привавочной стоимости и одновременно экономит на переменном капитале. Второй закон, третий закон, который непосредственно вытекает также из первого, из нашей формулы, состоит в том, что масса прибавочной стоимости возрастает прямо пропорционально совокупному переменному капиталу, который авансируется капиталистом в процессе производства. То есть, чем больше переменного капитала затрачивается капиталистом, тем больше он получает массу прибавочной стоимости. И вот здесь у нас возникает на самом деле два противоречия. Первое противоречие заключено в своей природе капиталистического производства. А именно, с одной стороны, капиталист неизбежно стремится экономить, собственно, переменный капитал за счет увеличения нормы прибавочной стоимости, то есть степени эксплуатации. Он стремится уменьшить в большое, уменьшить переменный капитал. А с другой стороны. В силу третьего закона, этот же самый капиталист постоянно стремится увеличить количество переменного капитала, расширить производство и обеспечить себе большее количество массы прибавочной стоимости. То есть его раздирает одновременно эти две противоположные тенденции. А второе противоречие на самом деле кажущееся и связано с явлением, с явлением собственно, сущности и проявлением этой сущности. О чем идет речь? А дело в том, что, как говорит сам Маркс, если мы посмотрим эмпирически, то в действительности масса прибавочной стоимости не растет, как казалось бы, вместе с увеличением переменного капитала. Рассмотрим два случая. Скажем, первый случай – это у нас текстильная фабрика, где требуется много постоянного капитала и доля переменного капитала меньше. И второй случай – это пекарня, где мало постоянного капитала и много переменного. Так вот, в обоих этих случаях в реальной экономике капиталист получает прибыль не в соответствии с долей переменного капитала, а в соответствии с тем вообще, сколько капитала он затратил в процессе производства. Иными словами, реальная прибыль работает не так, как та самая масса привачной стоимости, о которой мы сейчас говорим. Иногда люди, которые не очень хорошо знакомы с Марксом, говорят о том, что тут есть противоречия у Маркса и так далее – Марс отлично эту ситуацию понимает. Он сейчас говорит нам о внутренних сущностных процессах капиталистического способа производства. А кто как это проявляется на поверхности в конкретных процессах, которые мы наблюдаем в эмпирическом мире, он нам расскажет в третьем томе капитала. А пока что о том, чтобы об этом говорить, у нас просто нет теоретических ресурсов. И вот отсюда же весь этот миф о противоречии между первым и третьим томом капитала. Никакого противоречия нет. Речь идет о двух уровнях анализа. О сущности и ее проявлении. Но из этой формулы следует еще очень важный вывод, который Маркс делает. А именно, вот если мы посмотрим на эту формулу, да, и давайте подумаем. Вот у нас, скажем, есть рабочий, который работает 12 часов. И, скажем, в 8 -7 часов он работает на себя, как бы, воспроизводя собственные средства к существованию. И еще 4, это он производит прибавочную стоимость. Так вот, чтобы капиталисту обеспечить себе, не работая уровень жизни, равный уровню жизни обычного рабочего, ему нужно, чтобы на него в такой ситуации пахало 2 рабочего. То есть, 2 рабочего дадут ему каждый по 4 часа прибавочного э, труда, и, соответственно, он получит... Столько пивачного труда, сколько обеспечит его собственное существование на уровне рабочего. Понятно, что капиталисту хочется жить покруче. И поэтому он этим не удовлетворяется, И либо нанимает больше рабочих, либо начинает работать сам. Так вот, если он работает сам, он по сути капиталистом-то и не является. Он является мелким буржуа. Он является мелким собственником. То есть он работает по сути на уровне средневекового какого-нибудь цехового мастера. В действительности же для того, чтобы капиталист подлинно стал капиталистом, то есть персонифицированным капиталом, все его время должно быть затрачено не на труд, не на производство стоимости, а лишь на выколачивание стоимости из рабочих, на присвоение прибавочной стоимости. Только человек, который полностью весь его день собственно, занят присвоением стоимости, а не ее производством, только такой человек и является персонифицированным капиталом, то есть капиталистом. А это значит очень простую вещь. Это значит, что не всякие деньги являются капиталом. Деньги превращаются в капитал, только когда их достаточное количество, чтобы обеспечить вот такое функционирование капиталиста в качестве капиталиста, в качестве персонифицированного капитала. Таким образом, замечает Маркс, это важное с философской точки зрения замечание, он говорит, здесь проявляется гегельский закон перехода количественных изменений в качественные. Количественное увеличение денег приводит к качественному их изменению. Деньги становятся капиталом. Здесь он, кстати, делает интересную сноску, где показывает, как этот же самый закон перехода количества в качество работает на примере современной ему химии. Кстати, такого рода экзотисты, да, такого рода демонстрации того, как законы диалектики, открытые Гегелем, работают в естественных науках, позже станет Главным предметом исследования Фридриха Энгельса. И этому будет посвящена его неоконченная книга. Конечно же, речь идет о диалектике природы. И, наконец, Марк здесь завершает, по сути, весь раздел, подводя некие -то итоги того, какой же, как же теперь предстает перед нами отношение между трудом и капиталом, между рабочим и капиталистом. И здесь он отмечает несколько важнейших моментов. Первое. В рамках отношения рабочего капиталиста капиталист выполняет командующую функцию. Капиталист полностью контролирует процесс производства и внимательно следит, чтобы весь процесс производства происходил так, как нужно капиталисту. Он полностью руководит. Второе. Это отношение между капиталистом и рабочим носит принудительный характер. Да, это принуждение осуществляется не в столь грубой форме, как, например, в рабовладельческом или феодальном обществе. Но это собственно, принуждение, это насилие, да, оно носит настолько же необходимый характер. Никакой существенной разницы с предыдущими информациями здесь нет. И третье. Капитализм полностью извращает отношения между трудом и средством труда, средством производства. Если мы рассмотрим процесс производства с точки зрения труда, то рабочий каким-то образом изменяет окружающий мир, используя средства производства. Но с точки зрения капитала все выглядит иначе. С точки зрения капитала происходит не производство неких продуктов, происходит производство прибавочной стоимости. И с точки зрения производства прибавочной стоимости средством является, не средство производства, средством является рабочий. То есть сам рабочий лишь средство получения прибавочной стоимости. А это значит, что мертвый труд начинает господствовать над живым трудом. Ведь мертвый труд это и есть капитал. И в этом и есть суть капитализма. При капитализме мертвые, мертвые господствуют над живыми. Ну у нас на сегодня все. Оставайтесь на связи и до новых встреч.